Всем привет, с вами Егор Брухолецкий. Сегодня будем вялить мясо. Но это затянется на пару недель. Мы посмотрим, что у нас получится. Ну что, приступим. Так, что нам понадобится? Само мясо. Вот. Можно говядину. Ну я беру, э, взял говядину, можно свинину, можно куриную, э, филе куриное, без разницы. Но ну, вот я взял говядину. Так. На такие вот пластики нужно и порезать. Удлиненные, чтобы потом завернуть. Либо в марле там заворачивается. Вот. Ну, на пластике Режем Ну еще взял ребрышки. Тоже завялю, посмотрим, как пойдет. Теперь подготавливаем емкость. Тазик взял. Вот тазик. Нужно обильно посыпать солью. Желательно крупная соль, но у меня мелкая соль. Усыпаем все дно солью. Укладываем мясо. Все хорошо просыпаем. Чтобы все закрыто было солью мясо. Делаем много сразу. Ставим на 3-4 дня в холодильник. Ну, на улице сейчас холодно, поставим на улицу. После того, как постояла на улице, трое суток, получилось вроде такого. Вся соль забрала воду. Вынемем, промоем, отмочим в воде пару часов. Приправами оботрем. И примерно на, на недельку, на 10 суток повесим тушиться там в тряпке завернем марлю попробуем э, что-то на кухне повесить положить в холодильник и на балконе оставить посмотрим что у нас получится так да, ну вот прошло больше недели это э, ложил в холодильнике приправами обмазал и ложил в холодильник Чуть больше недели лежала в холодильнике это весь повесил в комнате на кухне тоже больше недели сейчас посмотрим что получилось вот. это на балконе на балконе там влажность большая так что она не подсохло а такое ну, влажное не будем на балконе больше вешать и оставлять все это в следующий раз будем самое плохо короче получилось на балконе будем на кухне так, смотрим, что получилось у нас с холодильника. Подвяленая. Не скажу, чтобы супер. Ну, сегодня будем еще готовить обмазку, обмажем. На полторы недели повесим уже на кухне. Вот получилось такое вот. мяско. Надо попробовать. Ну и так вкусно можно съесть, но сделаем уже окончательно. Хорошо подсохло. 3. Я думаю, тоже это съедобное. Можно есть. Вкусно. Смотрим, что получилось у нас на балконе. Ну, совсем вяленая. но ну, тоже. Можно есть. Вот еще кусочек. И наши любимые ребрышки. Что я оставлял? Красота. Так что, либо в холодильнике. На неделю оставляете в приправе либо вешайте там на кухне ну это все мы обмажем обмажем и потом повесим на кухне на неделю на полторы у нас сегодня 20 число 20 декабря ну к новому году оно будет уже готово будем готовить обмазочку возьмем но приправу э, для гриля То есть, там уже Составе много всего: соль, чеснок, чеснок сухой, лук, кориандр, перец, черный укроп, петрушка, сахар. Вот. для шашлыка мы ей же обсыпали. Вот. Тут состав: кориандр, тмин, красный перец, розмарин, базилик. Много чего. Вот так что не будем там по отдельности покупать, а. взяли такие наборчики. И плюс еще гвоздика молотая, вот. тоже она придает аромат, сладость. Высыпаем все это в емкость, будем делать такой а, сметану с приправ, чтобы она не сильно жидкая была. Две упаковочки высыпаем для гриля. Две упаковочки. Да. Так. Еще чеснока выдавим. Так. Так, Теперь гвоздики. Ну, гвоздики много не будем. Гвоздики мы добавим тоже чуть-чуть. Чтобы подсластить. Добавили гвоздики, сразу аромат такой, добавляем воды, ну до такого состояния, пока оно станет таким густоватым это должно быть, будем помешивать. Короче, две упаковки э -э приправы для гриля и две упаковки приправы для шашлыка. такой плюс выдавили чеснок там смотрите на усмотрение на свое и немножко гвоздики молотой совсем чуть-чуть вот получилась такая кашица бери даешь Берем и обмазываем. Берем и обмазываем мясо. Ну вот, ребята, обмазали. Вот так вот получилось. Будем вешать. Пускай сохнет. Ждем еще. Не 10. Повесили сушиться. Вот что у нас получилось. Через неделю. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, читайте описание. Всем успехов. Пока.